Сейчас это там убирают... У, у, у меня есть там... <сёк> <это, сёк> <сёк> Она мне на рабочем, там понимаешь, мало... А а тебе доп... что надо? Малость принес. Ну, ну, да. 8 гигов. У меня долго... Площадь... Я тебе площадь... обещал... Я тебе обещал... декабре я пойду туда. Еще ты их... Тут машина... Я отдал. Ну, это, тоже есть... некоторые Все отлично, друзья, снимайте. И пацаны, их выводили Чтобы А там, блядь, пират Несколько, короче, им И там не наша. <сорщик> <сорщик> <сорщик> <сорщик> Он такой, знаешь, компьютерчик, классический, ну про него там блин, знаешь, нормальный мало, я так с ним нормально мне по секрету сказал, что он еще, у вас два года, Мне по секрету сказал, а с остальными, короче, так, знаешь, это что-нибудь даже типа я говорю, что я не знаю. Да, типа все остальное, ты еще не понял. Вопрос. Ну, в общем, видео прикачил, Я не знал, не видел, когда они его Я как бы с работы часа ухожу уже. Они там, а так до 5 часов подальше. Нет, не на автобусе, я же на автобусе вот. Твой, твой призм, а вот... И, в общем, в виде видел, там мы такие типа пеке. ой Пацаны тебе с ним боятся, здорово. ему вода спрашивает, Паша, зачем ты принес? А что, я не знаю, что у меня было, то я и скинул Я говорю, там не смотри, типа. Ч ⁇ Ай-ай-ай-ай! Блять, а что на самом деле я на следующий день прихожу, но он скинулся, ну, блин, как а -а -а. Как будет, не понял. могу так посмотреть, в принципе, ну, не сказать, что такое желание бросьте, на, бросьте, стою. Я на следующий день прихожу, но не рассказываю лет ну, ну, ну, 25 лет ему, короче знаешь, только ветек это видео это видео, yeah, yeah. так чуть-чуть посмотрел. Ну там, знаешь, тут прикольно. В <с начале. Ну я так. Мы год сдвоем посмотреть, ну, блин, ну сколько, может, за минуту три вот так вот пощелкали. Ну ничего не полпалось. А этот такой на моих глазах бледнеть начинает, а я, говорит, вчера посмотрел и двигать сюда. Подходит компьютером, включает. И там панки друг друга. вот эти все, Нормально, тихо, но тут итоге не могу, Просто очень, не знаю, Давай, давай, давай. Да, да, да, да. Я это тебе уверен, что... Ты своих... Тут жира. Какая разница? Че, надо было Один, один Перелез, перелез! ты, Лев, давай! Права! Права! Права! Права!